Моя мать, Царица Небесная, Ты мой покров, Ты надежда моя. И если на сердце мне больно и горе сло, На помощь опять призывай. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Меня зовут Евгения. Я преподаватель воскресной школы города Луховица «Уроки доброты» и ведущая православной программы «В начале было слово». Наша программа включает в себя несколько рубрик. Это православные праздники, жития святых по календарю, рубрика «Вопрос-ответ». В этой рубрике мы отвечаем на наиболее актуальные вопросы наших зрителей, лик Богоматери, где мы рассматриваем наиболее известные иконы Пресвятой Богородицы, явленные на Руси, и «Жемчужины слов», где мы объясняем скрылатые слова, выражения, фразеологизмы, пришедшие к нам из Евангелия. Наша программа получила благословение Русской Православной Церкви, и материал наших передач – можно использовать в духовно-просветительской работе с молодежью, с подростками, со взрослыми, а также на уроках в воскресных школах. И сегодня мы поговорим с вами о удивительном Богородичном празднике, который Русская Православная Церковь празднует 4 декабря. Это введение во храм Пресвятой Богородицы. И об этом празднике мы узнаем. Из священного предания. Когда у Иоакима и Анны родилась дочка, это событие произошло 21 сентября, в их доме воцарилась радость. Но Иоакима и Анна никогда не забывали о том, что они посвятили свою дочку Богу. И по прошествии какого-то времени они собирались отдать ее в храм. Когда маленькой девочке исполнился год, Иаким собрал пир. На этот пир он пригласил священников, старейшин иудейских, всех своих родственников, знакомых, а также простой народ. Он поднес свою малышку под благословение священнику, и священник произнес удивительные слова. «Бог отцев наших, благослови дитя сие!» И дай ему имя славное и вечное во всех родах. Может быть, священник просто вот благословил обычным благословением, как он благословлял всех первенцев иудейских. Но в данном случае эти слова действительно оказались значимыми. Родилась преблагословенная Дева, которая со временем смогла родить нам Спасителя, Господа Иисуса Христа. Когда девочке исполнилось два года, Иаким хотел отдать ее в храм. Известны его слова, которые он сказал своей супруге. «Отведем ее во храм Господень, чтобы исполнить обед, обещанный, чтобы Господь вдруг не отверг нас и не сделался бы наш дар ему неугоден». Но Анна ответила, «Дождемся третьего года» чтобы ребенок не стал искать отца или мать. То есть Анна стала уговаривать мужа оставить девочку еще на один год дома, потому что девочка была еще совсем маленькая. И Аким согласился. Но с этого времени маленькой Марии родители стали внушать, что она посвящена Богу, и что ее скоро отведут в храм, где Господь позаботится о ней гораздо лучше, чем это сделают ее родители. Девочка и сама от всей души желала пойти в храм. Церковь говорит, что она младенчествовала плотью, но духом была уже совершенно. Малышка постоянно просила родителей отвести ее в храм как можно быстрее. И вот, когда ребенку исполнилось три года, и Аким и Анна решили исполнить наконец свой обед. О том, что девочка посвящена служению в храме, знал весь Иерусалим. В назначенный день в доме собрались многочисленные родственники. Пригласили также и маленьких девочек, ровесниц Марии. Будущую Матерь Божию одели в самые лучшие одежды. И процессия с пением псалмов отправилась в Иерусалим. Впереди шли маленькие девочки со светильниками и пели псалмы. Затем и Аким, и Анна с нарядной Марией, а дальше все их родственники, знакомые и друзья. Назарет находился в трех днях ходьбы от Иерусалима. И вот пешком эта процессия с незначительными остановками наконец достигла города. По преданию... Маленькую Марию уже в пути к храму сопровождали ангелы. И вот, наконец, показался Иерусалимский храм. Здание храма перестраивалось уже в третий раз. Храм, в который привели родители Пресвятой Богородицу, был уже третьим по счету зданием, построенным Иродом Великим. Предыдущий храм, выстроенный при Маковеях, показалось Иродуу недостаточно величественным. А самое первое здание храма было построено еще в глубокой древности царем Соломоном, но потом был разрушен вследствие Вавилонского нашествия. Храм в Иерусалиме считался единственным местом, где евреи могли встретиться лицом к лицу с Богом. И это было единственное место, где можно приносить жертвы Богу. В самом центре храмового пространства выселось огромное здание, святилище со святая святых. Это было сосредоточие божественного присутствия посреди избранного народа. Место, где когда-то хранились главнейшие святыни богоизбранного народа. И вот родители Марии, Аким и Анна привели девочку к этому храму. Чтобы подняться в храмовое пространство, нужно было преодолеть 15 тяжелых ступеней. Они были такие высокие, такие широкие, что даже взрослому человеку взойти на них было трудно. Из храма вышел первосвященник Захария, сопровождение других священников, чтобы встретить Марию. Анна поставила малышку на самую первую ступень храма. И тут произошло чудо. Девочка, никем не поддерживаемая, легко поднялась по всем пятнадцати ступеням. По преданию ее в это время сопровождали ангелы. Именно ангелы помогли ей подняться. Захария взял за руку Мария и, объятая Духом Святым, повел ее в храм, в Святая Святых. Все были удивлены, потому что святая из святых – это было настолько священное место, что даже священники не могли туда заходить, когда им угодно. Туда мог заходить только первосвященник и только один раз в год. Но Захария, просвященный Богом, понял, кто перед ним. Перед ним была мать Спасителя, и она более его достойна находиться в этом святом месте. И вот он взял девочку, вел святая святых и сказал, что отныне это будет место ее молитвы. И Аким и Анна принесли положенные жертвы, оставили дочь в Иерусалимском храме и возвратились домой. Их жизнь потекла, как обычно. Но они не расстраивались о том, что расстались с малышкой, потому что знали, что она находится с Богом. А девочка стала учиться при храме. При храме в то время существовала школа, где благочестивые женщины и мужчины, подобные инокам новозаветной церкви, несли при храме послушание, в которое входило в том числе обучать маленьких еврейских мальчиков и девочек священному писанию, а также всем тем необходимым навыкам, которые им потом нужны будут в жизни. Мальчикам обучали мужским профессиям, например, плотницкому делу, а девочки обучались шить, готовить. Ну, конечно, на первом месте была молитва. Священное предание говорит, что день Пресвятой Богородицы был распределен следующим образом. Утром до девятого часа по нашему времени, она пребывала в молитве. Затем до трех часов она упражнялась в чтении священного писания и занималась рукоделием под руководством наставниц. Она лен, шерсть, вышивала шелками священнические одежды. В этом она была особенно искусна. Далее с трех часов дня и до вечера она снова уходила в святая святых и молилась, пока ангел не приносил ей пищу. о том, что ее посещает ангел, однажды увидал священник Захария и был очень удивлен. известное его удивленное восклицание: что это за необыкновенное новое видение? по-видимому, ангел говорит с девою. Не ею ли исполнится вековые ожидания наши? Как словно память родивших ее, и как счастлив я! Я вижу собственными глазами начало тому, что прежние пророки видели в сине и образе». Вот. Потом еще несколько раз Захария была очевидцем того, как к Пресвятой Богородице приходил ангел. Ту еду, которая... Марии давали наряду с другими девочками, она раздавала бедно. Так, находясь в благочестивой обстановке храма, Мария возрастала духом. Особенно она любила молитву. Она часто перечислила слова пророка Исаии. «Сиде бы в очреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит с нами Бог». От всей души она желала познакомиться с этой Пресвятой Девой и думала, не возьмет ли она ее в служанке. О том, что Пресвятая Дева это она сама, и это о ней говорится в Священном Писании, она даже и не думала. Когда Марии было 10 лет, скончался ее отец в возрасте 80 лет. Тогда Анна переехала в Иерусалим. И находилась вместе с дочкой при храме. А когда девочке было 14 лет, отошла ко Господу Иоанна. И Аким и Анна похоронены в Гесимании. Оставшись ротой Мария еще больше привязалась к Богу. Она решила дать обед никогда не выходить замуж и всецело служить Богу. Об этом она сказала священникам в день своего совершеннолетия. По закону, когда девушка стала совершеннолетней, а это происходило 14 лет, ей нужно было возвратиться домой к родителям или выйти замуж. Родителей у Марии уже не было. И священники должны были бы, по идее, найти ей мужа. Но как быть? Ведь она дала обед Богу. Принудить ее к замужеству – тоже большой грех, да и оставлять нельзя в храме. Тогда священник Захария вошел в святая святых и стал молиться Богу, чтобы Господь помог разрешить эту проблему. И тогда явился Захарий архангел Гавриил и повелел ему. Собери неженатых мужей из колена Иудова от дома Давидова. И пусть они принесут посохи свои. Кому Господь покажет знамение, Тому отдашь деву в соблюдении девства ее. Тогда священник Захария отправил Глашатаев Объявить волю ангела. И на праздник обновления Собралось в храме много народу И пришли вот этих 12 мужей от дома Давидова, Среди которых был муж именем Иосиф. Взяли у них посохи и положили святая святых. И через какое-то время увидели, что посох Иосифа расцвел, и на нем сидела голубка. Потом голубка спорхнула и села на голову Иосифу. Это был знак, что этот праведный муж должен взять деву к себе в дом и стать хранителем ее девства. Про Иосифа из Евангелия известно, что он был плотник и муж праведен. Он был уже стар и вдов, у него было четыре сына и двое дочерей. И вот Захария сказал ему, Божьим избранием тебе указано принять эту деву, чтобы хранить ее у себя. И Иосиф взял Марию, и в скором времени они вместе отправились в Назарет. И таким образом Мария стала жить в доме Иосифа Плотника. В чем же, дорогие братья и сестры, духовный смысл праздника введения? Святоотеческая традиция связывает смысл праздника с духовным воспитанием. Святые отцы в своих проповедях на этот праздник обращают внимание на то, как Иаким и Анна воспитывали свою дочь. Будучи сами праведные, являя перед ней пример праведности, они отвели девочку в храм и дали ей христианское воспитание. И вот мы тоже, по примеру Иакима и Анны должны показывать своим детям добрый пример и учить в первую очередь их закону Божию а потом и другим наукам, чтобы дети наши были достойны. Вот и давайте будем добрым примером нашим детям и воспитывать детей в страхе Божьем. Страх Божий – это, прежде всего, любовь к Богу и к ближним, и боязнь обидеть Бога, обидеть ближних своим поведением. И тогда все будет хорошо в наших семьях. Я поздравляю вас с праздником Ведения во храм Просвятой Богородицы. Храни вас Бог. Царице небесная, Царица небесная, О, Мотине. земли, Услышь меня грешную и недостойную, от скорби болезни меня извиняй.